Здравствуйте, дорогие друзья, вы очень частенько задаете вопросы, где же брать хоноры, потому что хоноры нужны нам, чтобы мы могли покупать скиллы, как у клан торговца, и вот если вы мах, вам нужен будет снежный шторм, полторы тысячи хоноров, но отмена это для пвп, это такое, это можно и не покупать, если вы пве игрок. Отмена сильно не поможет в ПВП против какого-то задониного персонажа. Также можно приобрести в рынке. Также охота на монстра, видим, тоже СРБ выбивается. Э -э Черный лес, видим, элитный лавари Людеедо, искаженный элитный вурдалак. Но нам нужны хоноры именно, то есть если мы откроем сверху магазин. Дальше, раздел Адены и четвертый раздел. Мы увидим, что тут есть скиллы за хоноры. Вот такие вот сундучки. Вот я покупал себе на мага восстановление заклинаний. Очень крутой скилл. Дело пойдет сейчас именно выкопите хоноры ради фи фиол скиллов. Вся информация о товаре. Вот первый скилл. Так вы нигде не достанете фиол скиллы. Но кроме ну, в катакомбах отступников можно в первый ранг. Как бы там есть шанс получить фиол краску. Но это такое. Также можно выбить фиол краску. Там башни дерзости. Там с некоторых РБ. Мы сейчас даже видим. Если мы откроем аукцион. Мы не видим фиол скиллов. А даже пушек. Даже каких то вещей в продаже. Потому что оно стоит колоссальных денег. И достать его очень тяжело. А так если мы фармим ордена славы. Мы можем себе купить как красные скиллы. Так и фиолетовые скиллы. Первый скилл. Покупается на 68 уровне, второй скилл на 73, вот видите, у меня всего лишь 10 миллионов хонора, я даже не старался набить, у меня когда я два месяца назад выходил с топ сайда, как бы, у меня на тот момент было 6 или 7 миллионов хонора. Я сегодня расскажу сколько вы можете в день примерно нафармить хоноров. Потому что вы часто задаете вопросы, где же брать эти хоноры, что это за хоноры и как их, где с чем едят, короче. Так вот, я вам расскажу где взять хоноров и примерно сколько мы будем поднимать хоноров в день. Если вы нормальный игрок, давайте назовем не игрок, а задрот, да? Хороший задрот, бездонатный, спокойненько можете поднимать по миллиону хоноров. Ну ладно, миллион загнул. Де, ну вы в неделю можете спокойно, если там ходить, к примеру, остров пробуждения. Посещать клан РБ. Выполнять задание у статулы НХСАД. Проходить групповые подземелья. Мировой босс. Катакомбы отступников. Некрополь. Хотя бы первый раунд. И сейчас идет вот бонус ежедневный. Вот такие вот... Задания ежедневные, видим тут еще 100к хонора дают. Выполняйте эти задания, там вы крутите и вам попадается э, 5000 хоноров, вы можете получить. В основном попадается 5000 хоноров или реликвия энергии, свитки заданий. Вы можете получить 15-20, там не всегда попадаются хоноры, но можете 15, ну давайте 10-15 тысяч в день получать хонора. Просто на изи, то что ивент на 43 дня. Это уже 15 тысяч хонора, а если мы посчитаем ежедневно, вот возьмем по 15 тысяч хонора. Просто я хочу с них начать, то что если вы состоите в топ сайте, вы и ваш клан, которым вы состоите, держит там, к примеру, замок Дион, как я был в клане, и тот клан, которым я был, держал замок Дион. Вы могли каждый день ежедневно покупать по 15 тысяч хонора за Адену. Давайте посчитаем, вот 15 тысяч хонора умножаем на 30, да? Это 450 тысяч месяц. И это только 450 тысяч заданий, которые, вот я сейчас не будем за замок. Э -э замок это там ну, 50 человек в клане, будем говорить, да? Мы за них не будем говорить. Вот вы с этих заданий, вы за месяц прохождения вот этих заданий, вы получаете 450 тысяч хонора. Подметим. Так, сразу замок вычеркуем, потому что замок это для топсайда Дальше. Статуя Эн хасад Полторы тысячи хоноров в день. Давайте возьмем герановскую статую, потому что каждая статуя, она... Вот находится статуя в Дионе, то вы проходите квесты Дионовские. Если статуя находится в Геране, вы проходите квесты по герановским локациям. И вот видим 100, 300 и вот... Мы выбираем задание с 300 хонора. Как бы я прохожу Ореновские всегда, вот потому что в Орене очень много локаций, где очень много плотность мобов. И ты быстренько проходишь эти задания. Но если вы не тянете Ореновские, плохо стоите в Геране, то берите всегда ниже. Ниже берите. Вот, к примеру, вы не тянете Геран, берете Дион. Не тянете Дион, берете Глудио. Потому что вам надо быстренько пройти. И берем всегда самые вкусные квесты, которые дают самый больше хонора. Вот можно по 100 взять. Я раньше брал Ороновские квесты. Потому что в Вороне мне часто попадались на заставу Тимак. Вот я брал 10 квестов. 1000 хоноров за сколько? За 5 минут просто. Потому что там вот именно застава орков Тимак. Там плотность моба очень большая стоит. Я выполнял там. Это плюсуем еще, короче, полторы тысячи хоноров. Это ежедневно. Также, эта статуя, если вы новичок и стартуете, вы начинаете делать квесты, если я не ошибаюсь. Или с 20 или с 30 уровня. Вот вы поделали квесты, статую. Тут видим, что поручение обновится через 11 часов. Видим, поручение 10 из 10 я сделал. А если вы новичок, вы начинающий игрок и вы там 20 уровень, вот я не помню просто, вот 20 или 30 уровня, с 20 уровня, с 20 наверное уровня, если я ошибаюсь поправьте меня, напишите в комментариях пожалуйста. Вы можете набрать вот этих квестов, пройти их и потом вы берете следующий уровень, обновление оно спадает и вы сможете снова делать эти квесты подфармить На каждом уровне Потому что как бы с 20 по 30 Вы можете за час взять Но так если вы играете в одно окно Вы только начали То будет правильным делать Вот вы поделали поручение статуи Нхасад Вы берете левел Вы опять набираете вот этих поручений Идете там по сюжетке Вот поделали сначала статуин хасад. Все поручения Если конечно тянете Если вы будете там 3 часа делать одно задание Это не профитно Статуи мы разобрались, если что пишите вопросики, задавайте, отвечу каждому индивидуально. Статуи мы разобрались, переходим дальше, проходим групповые подземелья. Мы откроем, мы нажимаем меню, подземелье, групповые подземелья, вот видим ежедневно, воскресенье, вторник, четверг, понедельник, среда. Но это неверно, это неверно. Потому что в понедельник, вот я не знаю, что это у меня сбилось, как оно... Почему понедельник, среда... Короче, вот эти все подземелья проходятся по дням, мы видим, да? Только у меня почему-то неправильно purple у меня что-то... И мы видим тут, эти подземелья открываются после 50 уровня. Легкий, средний и трудный. Если легкий, вы можете даже на 50-ом четвером там с хилом зайти. Вы можете спокойненько проходить... Легкий, очень легкий. Вот средний. Я в соло еле тяну. Вот этот данж очень важный. Я расскажу попозже почему. В целом, основы вы должны ходить во все вот эти подземелья. Вот видим легкие, Даже если взять легкие, Мы тут фармим от 3 до 20 тысяч хонора. Не знаю, мне постоянно 3 тысячи падало, когда я легкий проходил. В среднем мы видим от 4 до 25. И сложный от 5 до 30. Берем малое число, ежедневно вы проходите данж, это 3000 хоноров, ну 3 до 2000 20 тысяч. Вы можете создать на своем персонаже еще альтов, кроме Розе у меня еще есть персонажи, на которых когда у меня есть настроение я хожу в эти данжи. Вы скажете зачем, если мы нажмем к примеру вот на предмет, на хоноры, мы увидим вот такую вот... Вот сумочку или что это. Это означает что мы не можем положить хоноры на ваш склад. Который между вашими альтами. Как бы склад один. Если вы к примеру я захочу нового персонажа создать на аккаунте Розе. Альта. То склад будет один. Я могу к примеру. Вот мы открываем склад. Ложим что-то на склад. Мы выходим. Заходим вот на альта, которого я хотел качнуть, но как-то что-то не пошел у меня. У меня на аккаунте Розе еще есть три перса, кроме Розе. Так вот, если я на Розе прошел подземелье, то на альте мы можем пройти опять подземелье. Если мы откроем склад, мы увидим, что склад один для всех альтов на аккаунте. Так, видим, тут уже 400 хоноров есть, прилично. Так как хоноры не передаются, вы там, ну, смысл фармить, я скажу, есть большой смысл фармить именно подземелье, э, подземелье тайное хранилище Небулита, там вы охраняете кристалл, на который атакуют мобы и в конце, когда вы убиваете там вот эти волны моб, появляется босс, убиваете и получаете. Вы еще дополнительно, не указано конечно, но вы получаете сундук с часами на выбор. И вы можете там выбрать, вот к примеру, часы разоренного замка. И вот, если вы альтами, к примеру, вы понимаете, что вы соло не пройдете этот данж. У вас есть альты, как у меня на аккаунте. Вы видите, там в чате кто-то пишет, собираю в данж, переходите с основы на альта своего и идете в данж. Или с друзьями собираетесь, ходите в этот данж. Не знали, то есть печать наследника. Видимо, одна у меня куплена, 400 алмазов стоит. Это открывает ячейку на аккаунте, чтобы вы могли создать нового персонажа. И вот, вы можете, кроме вот Розе, я могу еще 5 персонажей создать. И ходить тайное хранилище Небулита. Только в тайном хранилище Небулита дают сундучок сейчас сами на выбор. Разоренный замок или остров Нистовса там в зависимости, что вам нужно: Адена или Ордена. Но я выбрал Ордена, потому что Адену можно пофармить, как бы и в руинах Биоры если у вас, конечно, нет там активного вара. Или вы можете просто посидеть над чаром, пока он фармит Адену, то разоренный замок, вы понимаете. Если мы откроем, увидим, что это групповое подземелье Два раза в неделю. И вы можете с этого группового подземелья иметь. Плюс 12 часов. У меня получается, если... Вот я стою час в разоренном замке. Это где-то 25 тысяч хонора. Вот 60 замок раз стоит. Это 25 тысяч хонора. Это 300 тысяч хонора в неделю получается. Примерно. В печати наследника пооткрываю еще 2 ячейки. И выкачаю вино до 50 уровня. Я буду ходить в храм Непулита И... Получать эти часы, вложить их в склад и, и фармить ордена в замке. Вот 300 тысяч это за счет своих альтов. Ну конечно, если у вас 3 альта всего лишь, ну, потому что вы не хотите донатить, то уменьшаем эту цифру до 3 альтов, просто 150 тысяч в неделю. Изи, да? Изи, мэн. Так, перейдем на Розе и продолжим. Остров Пробуждения, это уже... Третье место, где мы фармим ордена славы. Для ленивых, вообще ленивых, таких приленивых людей. 20 тысяч ордена славы с одного острова пробуждения. Что это за остров пробуждения? Если мы откроем подземелье, увидим мир и видим остров пробуждения. Понедельник, пятница. Длится событие всего лишь полчаса. За полчаса вы можете нафармить 20 тысяч хонора. Если вы ПВЕшник какой-то, вы можете взять просто... Вот я могу переключиться, но мне не нужно Ямах. Но если вы милишник какой-то, вы можете переключиться спокойно на Лучника. И вот этом острове Пробуждения... Остров Пробуждения... Есть пробужденные боссы. Мы видим, с них выпадают вот такие вот сундучки. В которых выпадают Ордена Славы и Кристаллы. Также выпадают вот эти кошачьи банды Души. Но это отдельное видео, не знаю, нужно, не нужно. Пишите в комментариях, нужно ли вам разъяснение по душам, по алхимии, по печатям души, по мастерству. Видосики я с удовольствием для вас это сделаю. Итак, давайте. Подземелье. Остров пробуждения. Продолжаем. Видимо, вот такие боссы. Если один раз, один раз вы ударите лучником по боссу, всего лишь один раз. При смерти босса вы получаете вот такой вот сундучок. У меня где-то там было видео, я его вставлю. Когда я был в топ-сайде, остров пробуждения мне приносил где-то 60 тысяч ордена славы и 100 тысяч кристаллов. Кошачьи души, потому что кошачьи души идут в любую душу. Они как бы в коллекцию сами души не идут, но они апают другие души. Как бы каждая душа там стоит определенное количество очков А по той или иной души, то цифра не меняется, которая опает Если вы понимаете, как его проходить, всего лишь бежать за толпой, конечно, если это не толпа варов, а одну плюшку боссу, получаете сундучок. И примерно, если вы будете вот бегать за толпой, около 20 тысяч Ордена славы примерно. Ну так, если вы там в ПВЕ-клане, который там КЛ с головой дружит со всеми ПВП-кланами, Организует этот остров пробуждения. Спрашивайте у своего КЛ. Что он, вы, они ходят или нет. И вместе с КЛ ходите по боссам. Потому что остров пробуждения очень важен. Потому что ордена славы это, ну, это почти как бы важнейшая монета. Пока других методов я не вижу покупки филоскиллов. Мировые боссы. Продолжаем. Так, мировые боссы. Если мы откроем вот такую голову. Видим боссов. Вот мировые боссы это такие боссы, за которые дают сундучок, с этого сундучка вы лутаете немного антикварные вещи, ардина славы, реликвию энергии. Так вот эти боссы появляются вот э, Васак, искривленный Крумы утром и еще два босса получается Райла, Райла и Кастур вечером. С них еще я, кстати, видел, синька падает. И вы фармите эти боссов, там быстренько фармите эти боссы. Если у вас нормальный сервер, там не отшибленные на голову ПВП сайды, которые всех вырезают, то вы спокойненько приходите, там даете плюшку этому боссу, получаете в виде реликвии энергии, ордино славы и, и антикварные вещи. Но ну, в день где-то 20 тысяч Ордена славы должно получаться. Теперь мы подошли к самому вкусному. Это катакомбы отступников. Если мы... Ну, все, кто играет Lineage 2 Mobile, проходят катакомбы отступников. Это понедельник, среда, пятница. Это поход в одиночку. И суббота, воскресенье. Это поход к кланам. Одинаковые награды. Там, Если вы побеждаете, вам... Дают камень рандомно или на класс, или на Агатиона. Вы можете там ну, создать карту класса, и вам дропнется рандомный красный герой или Агатион. Если вы проигрываете, так, вам дают вот такую вот эссенцию катакомп. Почту после победы или поражения приходит вот такой вот сундучок золотой, какой вы видели, или такой коричневенький сундучок поражения. Так вот, сундучка поражения выпадает одна тысяча Ордена Славы. А сундучка победы 2000 тысячи Ордена Славы. Плюсуем еще, короче, два косаря. И по завершению стрел, какой вы попадете в лигу. Чтобы попасть хотя бы в лигу новичок, вам нужно сыграть. Ну, попасть на эти катакомбы отступников всего лишь 5 раз. И вам тоже там не, неплохо насыпят награды. Там тоже Ордена славы, души. Э, карты класса, карты агатионов Там зелья пробуждения Также за катакомбы отступников поход, клановый, там тоже карты дают, тоже вкусняшки разные, очень много Так, катакомбы отступников мы прошли так, Разоренный замок, вам дается время доступа ежедневно 1 час И вот я на персонаже Розе, за вас я там не знаю Кто-то писал, он всего 5к может час фармить в разоренном замке видно это какой-то новичок. 5к это тоже хорошо. Плюс в разоренном замке вы качаете своего персонажа. Потому что разоренный замок это в основном ордена славы и получение опыта. Я рассказывал про часы. Одни часы мы можем вот купить еще дополнительно час. Мы можем за 300 тысяч адены купить в донат магазине. И также я рассказывал про групповые подземелья. Вот если во вторник и четверг. Во вторник, я точно знаю, во вторник и четверг тут неправильно написано. Если я пойду розе э, в подземелье это, я получу от 3 до 20 тысяч Ордена Славы. Плюс мне дадут вот такие вот э, часы замка. И также, если я перейду на альта и пройду, я заработаю эти часы замка и передам через э, работника склада. Если мы вот нажмем на часы. Мы видим, что тут нарисован такой карманчик. Это значит, что можно передавать через клад. Разоренный замок начинается с 40 левела. То вы с ним как бы знакомитесь. Или с 45, подождите, я не помню. Вроде бы с 40 уровня. Один час дается в день. Некрополь. Некрополь, видим, проходит вторник, четверг, суббота, воскресенье. Некрополь Некрополе это королевская битва на выживание. Там 3 этапа получается. И почему я добавил Некрополь? Потому что в Некрополе вам дают 5000 Ордена славы. Если вы проходите второй уровень, вам еще 10 тысяч. Итого 15 тысяч Но мы надеемся на первый уровень. Потому что я помню себя как персонажа Розе. Что-то 70 урона и 130 точности примерно я туда ходил. Первый уровень легко пройти, вот второй там уже жесткие мобы и тебя просто сносят все практически, просто масс с там убивают. И вот я добавил некрополь по причине то, что персонажи начиная там 70 урона, это я за говорю, и 130 точности вы можете спокойненько ходить и пытать удачу в некрополе, чтобы получить за первый уровень судачок. Если вы очень слабый, то я не, не рекомендую, не рекомендую вообще, ну как бы посещать Некрополь, то что это трата времени. Если у вас нет буста, вам там даже мобы дадут прикурить. Так, Некрополь плюс 5к, это если мы первый уровень проходим королевской битвы на почту и мы получаем 5к ордена славы плюс, если я не ошибаюсь, там дается задание с орденами славы вроде бы. Я давно в Некрополе не был. Потому что ну, я слабый. Теперь, если вы состоите в клане. Вы ежедневно должны. Мы забираем ежедневную награду. 450 видео Ордена Славы. И взносы. За 300 тысяч адены. Три раза мы делаем взносы И полторы тысячи. Итого 2000 Ордена Славы. Клановая РБ. 21.30 после Оли. Сразу. Если вы фармите. к примеру, Давайте слетаем. Вот есть такое рядовое подземелье. И видим, с одного сундучка может выпасть... Это с каждого РБ. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть боссов. И с одного босса может выпасть от 5400 Ордена Славы до 36 тысяч. 100к Ордена Славы в неделю. Клан РБ. Также я хочу заметить... На данный момент... Бонусы. Очень вкусные бонусы. Я думаю, если вы там увидите это видео через два месяца. Если планета Земля еще будет жива, конечно. Вот такие вот свитки, да. Плюс видим ежедневная помощь, где вы получаете свитки. Видим карту от редкого до героического. Ну, я ни разу героически не вытягивал. Если мы будем проходить вот эти свитки, то ну 5 свитков в день, да. Получается, мы проходим. И там есть... Мы, вы крутите задание. Это обычные свитки. Рандомно вы можете вы, вытащить там или карты класса, или реликвию энергии, или кристаллы. Так вот, вы крутите. Там получается, вот обновить. Вы крутите именно квесты с орденами славы. Карты класса или героическая душа вроде бы. Это сложно вытащить. Вы рассчитываете, что... Вам попадались ординославы, но это я, я так делаю. Может, кому-то не нужны ординославы, вы крутите что-то другое? Если крутить ординославы с того квеста, получается, что у меня ну, выходит где-то 15 тысяч ординославы по 5К. Ординославы можно с одного квеста вытащить. И, ну, очень часто попадаются там или реликвия энергии, или ординославы, но в целом 15 тысяч Славы. Этот бонус ежедневный, как бы, ну тут видим на 8 день карту дают. Тут 100к ордена славы, 100к знаков поручения, карта агатиона и вот эти сосульки. Камень души, который мы создаем, это сейчас ивент идет. Но мы об этом не думаем, потому что мы все играем по своим возможностям. В целом этот ролик настроен на то, чтобы где мы сколько фармим. Где и как фармить ординославы? Если ты знаешь еще способы фарма ординославы. А, да, чуть не забыл. Ординославы, конечно, мы можем фармить, покупая донат. Вот берем минималку всегда. 20 тысяч ординославы. Тут 5 сундучков. Это с одного донатного сундучка мы получаем 100 тысяч славы. Если мы покупаем по 4 пака, еженедельно только с доната 800 тысяч ординославы. Вы просто понимаете, насколько донеры, которые еженедельно донят. Как бы, это я минималку взял. И давайте теперь посчитаем, да? Вот это все. Вот сейчас я посчитаю все, все, все, все, все. 450к разделяем на 7. Вот 450к в неделю. Если вы будете выполнять, что я перечистил ранее, вы... Сможете ежедневно фармить по 64 тысячи Ордена Славы. 64 тысячи Ордена Славы мы умножаем на 30 дней. И то бишь в месяц 1 миллион 920 тысяч Ордена Славы. То бишь вы можете, если вы будете активным клановым игроком. Вы будете посещать мировых боссов. Ходить на остров пробуждения кучу. Ну вы сами понимаете, нужно очень много уделять Lineage 2 Mobile времени, если вы не такой активный, там пропускаете утренние, да, к примеру. Получается, вы там полмесяца берем, да, то мы делим как бы на 2 миллион ордена славы в месяц. Это если вы не очень активный игрок, там играете через день, ходите не везде, но то, что если вы активный клановый игрок, вы посещаете клановых боссов, вы фармите со своим кланом клановых боссов, фармите ординославы с этих боссов. Если вы еще и вызываете этих клановых боссов, с РБ самих выпадают ординославы. Заведено в кланах нормальных, то тот, кто вызывает клановых боссов, это стоит нормально Адены, тот собирает эти ординославы. Это еще плюс ординославы. Чтоб не соврать, вот когда в топ-сайде был в клане Оджи, там был такой раздел в клане, что типа кому не хватает ордена славы на скилл, ты пишешь там количество своих ордена славы. И получается, я вызывал всех боссов. Вот у меня получилось 500 тысяч ордена славы. Еженедельно вызывать боссов. Но это очень дорого по Адене, потому что если мы возьмем создать вот ключ полтора миллиона, Короче, это, ну, это надо считать, это, ну, это очень дорого по день. То бишь, если вы фри игрок, без доната, играете в кайф. Я не говорю за людей, которые только начали, то, что, то, что я рассказываю, это для игроков 60+, которые уже знают игру, потому что вы стартанули, вы даже, наверное, 50 уровень не взяли, и вы... Не имеете понятия, что за островы пробуждения, что за мировые боссы, катакумбы отступников. Столько информации просто переварить нереально. Это я рассказываю для людей, которые вот 60 плюс уровни. Ну и для тех, кто будет играть Lineage 2 мобайл, вы должны это знать. Где брать ордена славы, чтобы покупать у клан торговца... Хотелось бы купить Агатиона у кланового торговца Потому что они дают тоже там коллекции закрывают. Ординославы, во-первых нужны для покупки скиллов. Как у клан торговца так и в донат магазине. Вот такие вот сундучки мы видим. Но это уже 68 уровень. это Мы должны себя подготавливать к этому. Где брать Ордена и где вы будете покупать фиол скиллы на ваш класс. Видим у меня сейчас 10 миллионов фонера. Мне нужно 30 миллионов хонора, чтобы купить второй сундук, потому что первый сундук я купил, когда был в топ-сайде. То там как бы я посещал все мероприятия, то как бы очень быстренько фармились ординославы. Это сейчас я как бы подзабил. Можно сказать, 3 месяца я ничего не делал, но за 3 месяца у меня накопилось 3 миллиона ординославы. Я не посещал мировые РБ. Я пропускал очень кучу олимпиад. Только получается стоял разоренный замок один час в день. Брал там клановую помощь. Я не летал на остров пробуждения, на групповые подземелья, потому что, ну, то что мне не было возможности. Ну, я хотел уже забить на игру. Так сложились обстоятельства, что у меня не было возможности играть. И как бы я пропускал очень много. И если ты не тратишь время на Lineage 2 Mobile, то какой смысл в нее играть? То, что можно ради красивой картинки посмотреть локации, попроходить э, квесты там, ну, поизучать скиллы, такое. Просто изучить игру. Очень интересная игра. Очень красивая. Плюс она мобильная, это очень важно. То, короче, ребятушки, все, что я перечислил. Пишите ваше мнение, где вы берете ордена славы. все ли я перечислил по по местам фарма ордена славы, что вы об этом думаете. Напишите в комментах, сколько вы тратите времени на линейш 2 мобар?